Всем привет, всем привет, кто будет смотреть нас в Ютубе. Сейчас словил и поделюсь. У нас какие возможности сейчас очень хорошие в Зуме, что можно сразу в YouTube запись поставить. И я хочу поделиться с людьми, потому что знаю, что бывает таких людей, которые не могут зайти в Зум. И я поделюсь. Вот сейчас, если вам кто-то из вашей команды пишет сейчас, что «О, никак не могу зайти». Скид... Скидывайте эту ссылку на YouTube, и вы можете тогда, он, ваш человек, может слушать, смотреть, это все э, живую идет, это сразу вот видит, что вы видите, и это очень удобно, потому что есть люди, которые еще не умеют использовать э, Zoom, а у меня еще включено, чтобы это не так все легко было, но... Видим, что много заходит людей, значит, они правильно умеют использовать Zoom. Так очень классно, очень классно, что у нас такая цветная команда, и мы тут выбрались, выбрались. Мы сейчас покажем, давайте все включайте камеры, мы покажем, что тут собираются люди, что тут настоящие люди делают бизнес. А я поделюсь слайдами, потому что... Пройдемся по слайдам, и я знаю, что сейчас пришла и с Казахстана люди, сейчас пришли люди с России, пришли люди у -у, с разных стран. И те, кто понимает русский язык, а таких людей на земле это где-то 320 миллионов. И это начинается от Камчатки и заканчивается Аляской. Это вокруг всего мира, может быть, и, значит, кому-то... О, Серик, кто на тебя штам поставил? Хорошо, хорошо. Так, смотрите, как у нас весело и красиво, и подождите еще 10-15 минут, подождите, не уходите, не выключайте YouTube, почему? Потому что... Я скажу сейчас, вот за одну минуту я скажу, что я в этот проект присоединился не с первого раза. Я в этот проект посмотрел не с первого раза. Но когда посмотрел, уделил 10-15 минут, уделил, я уделил больше времени и после этого меня не остановить, я хочу быть только в этом проекте, я все закинул, что раньше делал, и я только в этом проекте быть. И вот как можно измениться, если мы уделяем здесь 10-15 минут, а после этого понимаем, что можем и час послушать, и после этого, да, может, мы делали не то, может, мы делали не то, может, нам это, мы этого искали долго, и я в этот раз про себя долго не буду рассказывать, потому что если вы здесь, если вас кто-то пригла... пригласил, так пускай они расскажут, кто рассказал про эту компанию, кто рассказал, потому что мне хвалиться не нравится, но другие люди меня хвалят. Так пускай они и расскажут. Хорошо. Очень прекрасно вас столько видит, я даже не могу сейчас слайды включить, потому что, ух, как тут все красиво, как всех много. И я рад, рад за вас. И после слайдов мы опять попросим включить всем видео, а сейчас я все равно слайды запускаю, так кто-то там будет виден, кто-то не будет виден, но очень рад. Очень рад за вас, потому что вы показатель, вы доказательство. И запись будет, запись будет. Вот здесь в чате можете скопировать эту ссылку. Попозже эта ссылка будет в канале. Кто еще не в канале, попросите своих спонсоров, чтобы добавили вас в канал. В канал мы добавить не можем, если честно. Нужно вам самим добавиться, мы только ссылку можем дать, вы сами должны добавиться, потому что в канале, в нашем канале уже больше 800 людей, и это популярный канал, и советуем и вам там быть, потому что там полезная информация. Хорошо, пройдемся по слайдам, и я сейчас использую презентацию, которую показывает Берн. Русской версии пока нету, пока нету, потому что есть два варианта, как оно появится. Или Рустем сделает, но у него этого времени нету, или кто-то из вас переведет, у кого есть такие намерения, что хочу сделать русскую презентацию, или подождем, пока компания сделает, но этот может занять еще несколько, не знаю чего, дней, недель. Мы увидим. Так, выбор у нас. Я делаю с английской презентацией. Почему? Потому что я рассказываю все на русском. А картинки, картинки на разных языках, картинки остаются все равно картинками. Хорошо. сейчас я еще снова поделюсь не умею что-то мне не так пишет что-то мне не так пишет поэтому я опять выключаю и снова сейчас запустил омега про и омега про это очень-очень можно даже так сказать эта компания, ну вот, пройдем второй слайд, это компания, которая, да, это компания настоящая, это не проект, это компания, это группа компаний, и Омега Про это трейдинг, это вся экосистема, и, конечно, у нас есть даже награждение для людей, которые активны. Так возможности очень большие, и что у нас уже? Очень ясные такие вещи. Ясные вещи, что Омега-Про это мультииндустрия. Это не в одной сфере работающая компания. Это в одной сфере, когда работает, это очень-очень рискованно и опасно. А так как компания выбрала и это сделала так, что она работает на Форексе. В Форексе, Форексе крутится... 6 триллионов долларов каждый день. Это крутится, это не в нашей компании, это чтобы понять, в каком рынке работает компания. 100 миллиардов крутится каждый день в крипторынке. И у нас компания, которая уже 2,5 года работает в Форексе и 5 месяцев, больше чем 5 месяцев работает в крипто части. Как только включили крипточасть, но это можно даже сказать, что не обязательно, что это все зависит от крипточасти, такой рост, но крипточасть дала компании новые силы расти. И пять месяцев назад в компании было 200, нет, 150 тысяч людей. Пять месяцев назад. За два года было 150 тысяч людей. Еще за пять месяцев плюс 250 тысяч, и это уже экспонентный рост начинается. Это значит, что компания прошла фазу, начальную фазу, где мало-мало-мало кто верит, но кто-то подключается. Первый год был самый тяжелый, потому что мало кто верил. Да? Второй год уже лучше. А вот два с половиной года это очень хорошо, потому что в компании появились люди, которые зарабатывают больше одного миллиона в месяц. И это доказательство, что это возможно. И это произошло за два с половиной года. И если мы сравниваем продуктовый бизнес, если мы сравниваем другие бизнесы, Люди, которые отработали 10, 11, 12, 20 лет, они гордятся, зарабатывая 20, 30, 50 тысяч в месяц. А тут в компании люди зарабатывают больше 1 миллиона после 2,5 года. Кому это интересно? Думаю, что многим это интересно. Можно ли это повторить? Если человек, кто-то сделал в этой компании, а тут есть механизм, его повторить может другой активный человек. Компания, которая состоит из группы компаний, и почему это очень важно, потому что компания играет в финансовом рынке. Компания также имеет сетевую часть. И это все, что проработало, это можно даже сказать, так как здесь все сделано, это можно назвать уникальным проектом, потому что все продумано хорошо, все продумано очень классно. И разные компании для разных услуг. И это очень хорошо компания продумала и сделала. И даже если мы посмотрим на... Карту мира мы видим, что эти компании по разным частям мира, и это почему так? Потому что в одних местах очень хорошо иметь сетевую часть, в одних местах. И я сразу скажу, чтобы не было каких-то глупых вопросов, что, а почему в офшорной зоне сетевая часть? А потому что сетевики очень любят зарабатывать деньги. Но мало кто любит платить налоги. И вот вам ответ, почему сетевая часть в офшорных островах и даже не в одном офшорном острове, а в двух странах. Почему в двух странах? Форекс часть, где люди с долларом, это в одних островах. Крипто часть, где люди... Скриптой — это в других островах. Почему? Ну, по каким-то причинам. Какое-то цунами или какое-то землетрясение. Если унесет одну часть, чтобы другая не пострадала, чтобы не было так, чтобы... Офшорных островов тоже никто не тронет. Почему? Потому что это выгодно миру иметь такие места. Это выгодно даже Соединенным Штатам иметь такие места, чтобы были места где не проверяются другими странами. И в этой части нам это как безопасность, нам, кто зарабатывает большие деньги, нам как безопасность, потому что никто с нашей страны не может попросить, с нашей страны, с вашей страны, никто не может попросить у компании документы, сколько вы заработали. Вы посылаете, что в этой в этом острове Сан-Твенсент и там проверяйте документы, и там документы никто не даст. Так для вас это вопрос чести, совести, платить налоги, а система сделана так, что за вас никто не может, как или вас никто не может проверить в тех регионах. Так это очень хорошо, это продумано для сетевой части. В Лондоне находится банк, в Лондоне лицензии, в Дубае центральный офис, в Сингапуре обменник, в Гонконге трейдерская система, трейдерская система, где мы покупаем лицензии. И это все сделано легально, потому что в Гонконге это легально, в Сингапуре это легально, в Лондоне это легально, в офшоре это не вопрос, это легально, в Дубае это центральный офис, который обслуживает эту экосистему, это легально. Что мы сказали, что что-то нелегально. Нам не позволяют приглашать людей из трех стран. Соединенные Штаты Америки, Объединенные Эмираты Штаты, Штаты Эмиратов, это где Дубай находится, и Саудовская арабия три страны, где нам не позволяется подключать людей. И даже если люди подключатся, Компания сказала, что с тех стран нельзя подключать. Значит, люди будут ответственны за то, что сделают. Очень, очень рекомендую этого не делать. Банк и банк и это нового поколения банка, он будет давать услуги для нашего общества сообщества для людей Самеги Про. Тут будет меняться криптовалюта на евро, на доллары, на фунты. Вы сами выберете, на какой крипте, на какой валюте будете иметь свою карточку. Это все немножко в будущем, но нам говорили, что может мы, я, Рустем, может мы эти карточки получим уже скоро. Так будем, когда получим, тогда будем показывать и больше об этом поговорим. Пока это недоступно, пока это не продавайте, но компания это уже имеет. И обменник. Обменник очень быстрый, очень хороший. И нам Андреас, один из учредителей, уже показывал, как он работает. Так его мы можем... может Через него пойдут очень большие обороты. Почему? Потому что мы найдем легкий способ покупать криптовалюту. Потому что я знаю, насколько сейчас есть регионы, есть лидеры, которым сложно купить. И факты, какие факты, что компания уже достигла. Больше чем 400 тысяч клиентов за два года. Клиенты в 100 странах 99% счастливых клиентов. И мы уже не раз видели, когда мы собираемся с командой, мало, очень мало людей, которые недовольны. Может быть, есть людей, которые что-то не понимают, но через какое-то время улыбочку уже трудно удалить с человека. У нас уникальный алгоритм. Форексе это работа с долларом, уникальный алгоритм с трейдом. И я, вот кто только услышал Форекс, трейд, нам ничего не нужно делать. За нас делает все компания, чтобы не испугались и не закрыли это видео. Так, я сразу забегаю вперед. И у нас в этом году запускается банк собственный. И у нас в этом году запускается криптообменник. При торгах, при торгах мы имеем 78% прибыльно закрытых сделок, а это очень-очень хороший процент. И так, кто не понимает этого, почему не 100%, почему 78%, если понимать 50% успешных торгов – это похоже, что остаешься на своих деньгах. 78% – это идешь в прибыль. Идешь в прибыль, и это очень хороший показатель. У нас очень хорошая стратегия, у нас, у компании, конечно, очень хорошая Нептун-стратегия эту стратегию мы используем, но для нас она в очень простой упаковке. Так, и мы уже знаем, какой алгоритм и насколько это все очень-очень хорошо. Почему? Потому что алгоритм на фиате, фиат это на долларе, на валютах бумажных, можно так сказать, это уже имеет 5 лет историю этот алгоритм и делал около 10% каждый месяц. Крипто алгоритм работает уже больше, чем 3 года и тоже... Прибыль около 10% в месяц. С Нептуна стратегии компания делала начальные, начальные, и это показатели одного из портфелей, которые в начальное время начали. Это в ноябре, это может быть еще раньше. 18 -го года и начали соль очень-очень маленькой суммой и эта сумма выросла 480 процентов показатель очень хороший и тут 16 процентов месячных это очень хороший показатель Как эта система работает? Если у нас это простота, потому что мы покупаем лицензию, и у нас включается автоматический трейд. Есть два алгоритма, мы можем выбрать это в долларах или в биткоинах, и у нас работает auto трейд. Это значит, что это работает автоматом, нам не нужно никаких специальных учений пройти или каких-то действий делать, чтобы мы зарабатывали прибыль. Компания также имеет свой род и он значительно длиннее. Лидеры, которые были в Дубае, которые встречались с учредителями, они знают, что планы есть на 10 лет вперед, но для нас уже достаточно, что компания то, что планировала, то сделала. и 2021 год — это когда открывается банк, это когда открывается обменник, это когда планируется 1 миллион людей, и мы уже знаем по показателям, что это может случиться около пяти месяцев с сегодняшнего дня. И, конечно, компания разрабатывает новые продукты, новые финансовые продукты, новые услуги. Это все впереди. Планируется выход на финансовые рынки, и это в 2023 году. Так, еще два года. Так, я советую... Зарабатывайте больше денег, зарабатывайте больше денег, сделайте для себя портфель. И Друзья, тут настоящая серьезная работа идет. развеселил меня тем и так как я думаю что уже мы немножко убедились что эта компания интересная это компания хорошо придумана это компания с которой можно для начала два года работать после двух лет можно еще два года работать и Многим, наверное, становится интересно, почему столько активных и позитивных людей на этой встрече. Почему? И ответ, конечно, далеко искать не надо, потому что у нас очень хорошее предложение. Неважно, мы в биткоинах или в долларах, у нас предложение одно, это лицензия, которая за 16 месяцев может принести 3 икса. Почему говорю может? Потому что 3 икса это в этой платформе с биткоином, это наш лимит. 16 месяцев это лимит срока работы лицензии. Если мы подсчитываем по среднему, по средней прибыли, которая приходит сейчас в месяц, то где-то в 13 месяцев, 14-13, будет 3 икса у тех людей, кто не тронет прибыль. Это будет значительно быстрее, чем 16 месяцев у тех, кто пассивно будет ждать и не трогать прибыль. Почему не трогать? Потому что она, ее можно трогать, ее можно выводить, за нее можно жить. Но тогда 3 икса не получается. Это предложение работает и в долларах, только в долларах разница, что утраивается все в долларах. И в долларах есть немножко другой принцип маркетинга, немножко другой. Про это мы на этой презентации не будем говорить, потому что крипто часть это то чем сейчас дышит планета. Биткоин повсюду, корона и биткоин повсюду. Так, за биткоиновую часть мы все очень-очень довольны, что ее компания нам предложила. Это случилось 5 месяцев назад, и мы здесь фокусируемся. Но для того, кому биткоин чуждо, для кого биткоин еще рано, кто скажет, я не верю в биткоин, но доллары утроить хочу, да, такая возможность есть. И тот человек, который пригласил вас сюда, да, да, даст вам ссылку, где регистрироваться, и скажет, как купить за доллары лицензию. Биткоин история. Биткоин был создан в 2000 в 2008 году. Сначала он никакой ценности не имел, это был инструмент. Первая цена, когда появилась, это была знаменитая пицца за 10 тысяч биткоинов. Так посчитали первую цену. Почему? Потому что было много биткоинов у людей, которые участвовали в этом эксперименте, им в тот момент это казалось игра просто игра что-то происходит компьютер какие-то цифры умножает получает и кто-то купил пиццу а кто-то сказал а я хочу там телевизор другой столько столько биткоинов и потом увидели что нет нет нет спрос поднимается Цена поднимается, спрос поднимается, цена поднимается. И биткоин поднялся, если мы сейчас смотрим и не смотрим там всякую историю, поднялся до 61 тысячи долларов за один биткоин. Планируется, что будет 100 тысяч, но это слайды, которые подготовили немножко раньше. И мы даже знаем, что тут добавлены еще другие слайды. Поймем, что 100 тысяч – это вопрос несколько месяцев. 100 тысяч – это вопрос несколько месяцев, потому что когда будем смотреть эту запись через три месяца, будем знать, что биткоин уже 100 тысяч. И тогда будет интересно, откуда я знал. А я не знаю, я только так думаю, что так будет. А... Я знаю, что когда я людям говорил, что биткоин будет стоить 10 тысяч, они от меня, из меня смеялись, а это было, когда биткоин стоил 200 долларов. Если мы 3 икса для себя запланировали, что мы утроим свои деньги, то при, если биткоин... 50 тысяч, то значит при утроении это будет 150 тысяч. Если биткоин, так как говорится, будет 100 тысяч, то при утроении будет 300 тысяч. Если биткоин будет 250 тысяч, то при утроении это будет 750 тысяч. И мы знаем, что сегодняшняя цена это около 50 тысяч долларов. Самая высокая цена, которая была на этот момент, это 61 тысяча долларов, а планируется 100 тысяч, но я думаю, что эта информация уже отстает, потому что последние новости после анализирования больших-больших-больших инвестиций, которые намечаются в биткоин, уже планирует, что к концу года около 600 тысяч. Ну, это мы проверим, когда пройдет этот год. Каждые, Каждое, но есть возможность участвовать и выбрать для себя удобную лицензию, но мы сразу говорим так. Выбирайте, вот мы пометили, вот эту и идите от этой. Дороже. Идите настолько дороже, насколько вы можете себе позволить, потому что это ключ к вашей финансовой свободе. Это ключ к вашей финансовой свободе, вы сами можете его выбрать. И кто сможет купить за 1, 3, 5, 10 биткоинов это для вас точно финансовая свобода, потому что там дает очень, очень хорошую прибыль. Для тех людей, кто Попал в такую ситуацию, мы знаем, что таких ситуаций бывает. Деньги где-то, деньги не дают, денег нету. но человек сильный. И мы знаем, что тогда в последний раз одолжите на самый маленький пакет и начните активно подключать людей, активно создавать команду одолжите последний раз, последний раз в жизни одолжите на самый маленький пакет и начните активно делать этот бизнес. Но для тех, кто может, у кого есть денег, у кого есть биткоинов, покупайте максимальный для вас возможный пакет. И мы знаем, что этот уникальный алгоритм имеет экспонентный рост и ничего, никаких чуд чудес нету тут. Тут просто математика, прибыль дает каждый день ваша лицензия, а прибыль, которая пришла вчера, уже на другой день работает сама как актив. Поэтому тут работает сложный процент, и около восьми месяцев. Вот тут сделано такое, как немножко загладили. Около 8 месяцев 1х, около 13 3х и около 16, то есть 2х и около 16 3х. И это все происходит быстро. И мы уже знаем, кто немножко раньше присоединились. У нас уже 5 месяцев прошло. У нас уже многих... О, классная, классная, классно. все классно идет, потому что прибыль приходит каждый милый день. И даже была такая ситуация, это, наверное, нужно было не здесь сказать, но такая ситуация, что случилась большая-большая, большой-большой пожар в Германии, где потерпели 3,5 миллиона компаний, это сгорели сгорела серверная се, сервера. В общем, сгорели сервера, и многие компании после этого сказали, мы потеряли все данные, ваших денег нету В этой компании тоже были в этих серверах данные, но они не сгорели. И компания за каждый день, который не работала Выплатила прибыль, и прибыль нам работала полностью. Так в этой части мы опять убедились, что это хорошо сделанная, продуманная компания. И мы знаем, что после этой паузы у нас еще больше усилилось доверие к этой компании. Биткоин 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, 200, 220, 146. И это уже слайды несколько дней назад. Я могу уже, я не буду показывать, но могу сказать, что последние новости вчера, последние новости это 600 тысяч. Если тут все так хорошо, тут деньги утраиваются, Почему тут есть активные люди, которые приглашают других? Потому что тут тоже продумали и сделали маркетинг для людей, кто умеет это делать, кто хочет делиться хорошими вещами. У нас работает прямые продажи, сетевой бонус, недельный цикл, и это все работает через правило 70 на 30. Каждая лицензия имеет лимит, и это очень важно. Почему очень важно? Потому что в разных компаниях видно было, что ты должен купить что-то дороже, чтобы зарабатывать больше. Тебя специально сделали в такую позицию, что если ты не купил, ты не можешь даже организацию строить. В этой системе все сделано как в магазине. Мы, мы покупаем то, что нам нужно. Мы покупаем то, когда нам нужно. И в любом количестве, и в любом порядке. Это очень важно. Каждая лицензия имеет лимиты 3 икса, И... В любой лицензии этот лимит одинаковый, 3х. Значит, если мы купили самый маленький, все равно 3х позволяет заработать. Мы купили самый дорогой, все равно 3х позволяет заработать. Значит, всем равные условия, только в количестве денег уже мы выбираем, с какими деньгами тут зарабатывать. При первой покупке лицензии мы платим одноразовые. 0.001 биткоина, администрационный взнос, он платится один раз при покупке первого пакета. За него мы не получаем никакие комиссии, за этот администрационный взнос. И все максимумы, максимумы работают до того, они работают, и это... Ну, может, даже это не буду сейчас говорить, чтобы сложно не показалось. Прямые продажи. И тут пример. Если мы кого-нибудь пригласили со своей ссылкой, и они покупили лицензию за один биткоин, мы получаем 0.07 биткоина завтра. Все комиссии платятся на другой день. Мы пригласить можем сколько угодно людей. Мы получим за первую покупку 7%. За первую покупку. И еще раз повторю. Только за первую покупку мы получаем 7%. За вторые покупки, а это будет происходить очень часто, мы будем получать по другим маркетингам, мы не получаем 7% за повторные покупки. Сетевой бизнес, сетевой бонус, и компания выбрала, и это распределяется по бинарной системе. Бинарная система – это две команды, левая и правая, и нам платит от слабой команды. Что значит слабая команда? Слабая команда, где меньше денег. Если у нас в одной стороне биткоин, 100 биткоинов, 1000 биткоинов, но в другой стороне у нас ноль, нам платит от ноля. Ноль, 10% все равно 0. Нам платит от слабой ноги. Если мы делаем оборот, любой оборот нам платит 10% на следующий день что остается другой стороне остается остаток, что не использовали недельный цикл и это уже дополнительная премия, которая, которую мы можем получить каждую неделю, но тут есть условия. и оно ступенчатое условие нам нужно новым оборотом достигнуть 0.1 и 0.1 биткоина, чтобы получить первую премию 10%. 0.1 и 0.1 в левой стороне и в правой стороне нового оборота, который считается с понедельника до воскресенья. Нового оборота. Если в бинарной части предыдущей, где я объяснял, там может у вас быть 100 биткоинов, 1000 биткоинов, лежать и ждать следующего вашего оборота, то в недельном цикле подсчитывается только за неделю, и тут ничего не переносится в другую неделю. Нового оборота в левой и правой стороне достигли 0.1, 0.1, мы получаем 10%. Достигли 0.25, 0.25, получаем 10%. Достигли 0.5, 0.5, получаем 10%. Достигли одного биткоина и одного биткоина получаем 10%. Если у нас оборот растет, а это растет с помощью команды, мы начинаем получать меньше 5%. Но в сумме это все равно больше. 5 биткоинов и 5 биткоинов, 0.25 биткоинов. 10 биткоинов и 10 биткоинов, пол биткоина, 20 биткоинов и 20 биткоинов, 1 биткоин. И это уже максимум в недельном цикле. По бинару мы можем зарабатывать 100 биткоинов и 100 биткоинов, мы получим 10 биткоинов. А по недельному циклу нам пройдет максимум с этих 100 биткоинов сосчитать только 20 биткоинов с мной и 20 с другой и получим дополнительный биткоин за неделю. Ну, это тоже очень хорошо. Почему? Потому что биткоин стоит 50 тысяч. И если так, очень-очень редко проверять другие компании, там 50 тысяч лимит за неделю, а у нас тут дополнительная премия за неделю 50 тысяч. А по бинару зарабатывайте сколько вам угодно. Это... Очень-очень хорошо. 70 на 30 правило, и это правило, где мы можем сказать с двух сторон. Со стороны компании это очень хорошо управляется деньгами. Управление, хорошее управление или потоком денег. Со стороны участников это очень хороший инструмент, потому что для нас создаются маленькая финансовая подушка. Когда мы делаем быстрые продажи, когда мы сильно активно работаем, у нас очень быстро заполняется эта подушка. Но если у нас немножко спало что-то, по какой-то причине мы не работаем, по какой-то причине... Мы не можем работать каждый месяц в размере 10% приходить будет с этого пассивного кошелька. Каждый месяц. И так будет происходить 12 месяцев. Значит, еще мы с этих 30% заработаем 20%. Это очень-очень хорошо продумано. И мне это нравится, потому что почти каждый день мне уже приходит с этого пассивного кошелька, и мне это очень, очень нравится, что так сделано, потому что были дни, когда делал продажи побольше, приходят дни, когда делается продаж поменьше, но с этого кошелька уже приходит почти каждый день. 3x и нужно, нужно, тут переводится не так уж легко, новая покупка. Мы покупаем пакет за 1 биткоин. Тут можно купить поменьше, побольше, ну, чтобы считать было легче. Мы говорим, что за один биткоин. Этот пакет заполняется активной и этот пакет заправляется пассивным прибыли с торгов, а также активными комиссиями, то, что попадает в наш электронный кошелек в системе. За три месяца набирается три биткоина. Мы должны купить новый пакет, потому что иначе мы завтра не получим денег. У нас этот круг проходит, после месяца заполняется 3 биткоина, после недели заполняется 3 биткоина, после дня заполняется 3 биткоина. И это значит, что человек, который активно тут зарабатывает, очень часто покупает новый пакет. И я уже проверил это, это точно так и работает. Это... И у нас тут нету, как видели, у нас нету обязательства какого-то покупать за один биткоин каждый раз. Мы покупаем такой пакет, который мы можем купить, который нам нужен на тот момент. Любой пакет можем купить в любое время. Если мы активно работаем, нам, наверное, даже интересно было, чтобы нас ценили чтобы нас не знаю как иначе сказать но чтобы нам давали еще какие-то подарки и награждения. карьерный рост и тут очень хорошо продумано тут очень хорошо продумано тут нельзя купить деньгами карьерный рост Тут не нужно принести много денег, чтобы получить статус. Тут нужно помочь многим людям получить статус. Нужно помочь многим людям получить статус. Это сильная работа, это сильная работа, которая вознаграждается хорошими призами. Хорошие призы начинаются с голода. И особенно в этом месяце. Голд получает лаптоп, это персональный компьютер, и голд, три голда, может даже четыре, может даже 5 поедут первые, первые, это значит в этом месяце, который сделает, в другом месяце, кто сделает голда, уже будет голд, а в этом месяце это первые голды поедут в Дубай, встретиться с учредителями, с топ-лидерами и провести хорошие дни. Покататься на яхтах, в сафари и провести самые лучшие пять дней в своей жизни. Платинум. Диамонт. Диамонт или бриллиант – это статус, где уже получаем дорогие часы. Дорогие часы, там, около 10 тысяч долларов в часы. Такие часы многие, кто хотели купить, но их лучше, конечно, в подарок получить, потому что, не буду сказать, говорить почему, но это хорошо по подарку получить. Если мы еще сильнее работаем, то подарок будет следующий, 100 тысяч долларов. Следующий подарок это Ferrari, И самый последний это Ламборджини. Но чтобы достигнуть и получить Ламборджини, нам нужно пятерым людям из нашей команды помочь получить Феррари. Будет веселая не знаю этого слова, такого я когда-то говорил, но там не, не, не так хорошо получалось. Веселая команда, как Fast Furious. Едут 5-6 машин. Классно. Я хочу, чтобы в моей команде, в нашей команде было много людей, кто катается на Ломбардии. У меня такие планы. Хорошо, слайды у нас кончились. У нас очень хорошо и красиво работает. Где наша, где наша, где наш зум? Во, нашел зум. Слушайте, сейчас включайте камеры, сейчас записываем историю. И... Что мы можем, что мы можем, сейчас мы можем, может даже… Айдар, может, хочет сказать что-нибудь, или Нур, Нурлан что-нибудь может сказать? Где у нас Айдар есть? Да, Ай, Айдар, вот я начинаю немножко с таких людей, которые выросли, выросли на глазах. Да, Да, меня слышит, да? да слышно. Всем привет, всем добрый вечер. Ну да, в этом проекте, в этой компании мы давно, можно сказать, уже время прошло и можем даже немного похвастаться, что стояли у истоков, равне с Римом, с Рустемом. Презентация сегодняшняя вот очень в интересном формате, более понятно, все лаконично. С каждым разом, как говорится, все больше и больше информации впитывается. И что бы хотелось добавить? Ну, сомнений абсолютно никаких нет в том, что мы выбрали правильную компанию из всего, что имеется на настоящий момент на рынке. Но за всех не скажу. Лично я скажу, что для меня, кроме Омеги на настоящий момент никакой компании не существует. Я здесь вижу большие перспективы, большие возможности, ну и, конечно же, заработки. Поэтому всем желаю успехов, больших чеков. Ставьте амбициозные цели перед собой и достигайте все возможно, особенно в компании Omega Pro. Это вполне реально и достижимо. И Ferrari, и Lamborghini, и все, про... и все прочее. Тем более у нас есть... Как говорится, живые примеры, лидеры, которые достигли этих высот. Ну, правда, у них это получилось за два года. Вот, как Рим сказал, что они были первыми, были очень сложно, было очень сложно двигать, не было криптовалютной части, а сейчас вот эти статусы, достижения, Ferrari и все прочее можно достичь за очень короткий период времени. Главное двигаться вперед и Активно работать. Все, спасибо. Да, благодарю, Айдар. Сейчас я попрошу еще Нурлана сказать пару слов. Спасибо. А то я сам хочу включить микрофон. Слышно? Все нормально у меня? Да, слышно. А то бывает, что... Какие-то космические звуки издают на компьютерах. Всех приветствую. Всех приветствую. Как сказал Рим, мы практически у истоков. Ну, само по себе компания активно развивает вот, по советской пространстве буквально месяца 5, да, Вот так вот ориентировочно. Из них, если вот Айдар, я где-то уже 2-3 месяца поработали, можно сказать, уже старички почти что половину срока уже поработали, и можно сказать, что наши лидеры РУСТМ, уже практически узнают нас лицо. Что сказать? Что сказать? Да, я полностью поддерживаю Эйдара. На сегодняшний момент на рынке, на рынке MLM-индустрии, на рынке нетворк-маркетинга, вот это вот… Самая уникальная компания. Можно вот так вот, не побоясь, прям сказать это слово. Может, быть по некоторым есть такие показатели, когда вот MLM бизнес судят там по количеству э, партнеров, там все такое, И это все, думаю, у Амити впереди. Это все в будущем. А, вот только, может быть, по этим вот то, что вот мало еще э, партнеров, может быть, проигрывает. А так, а так. Э, сам маркетинг о котором сейчас Рим Видос вот эту вот презентацию, он и в прошлый раз делал, и вот этот раз он прям подробно по полочкам, он обычно давал так коротко, а вот эти вот последние у него презентации такие, Айдар тоже заметил, основательные, прям по полочкам все разложено, прям яснее некуда, так сказать. Так вот, что мне хочется сказать, да, Уникальность, уникальность этой компании то, что человек, вот каждый партнер приобретает себе лицензию, то есть продукт этой компании. Каждая компания должна иметь продукт. Если в других компаниях этот продукт мы можем каким-то образом использовать, да, съесть, одеть, там, попользоваться и такое, а этот продукт вам будет приносить прибыль. Причем, причем, если вы сейчас слушали Рима и поняли, он будет приносить вам прибыль до бесконечности. Когда заполняется вот 3X, вы 2 выводите, 1 активируете. Или один выводите, два активируете. Можете все три по новой делать реинвест. Ну, возможности, возможности, если вникнуть, то, что дает компания, просто неограниченно. Решаете только вы. Решаете только вы, и самый главный фактор – то, что вы полноправно уладите своих вложений. Это не то, что сдал компанию, получил что-то. Есть такие компании, которые дают щит, щиткоины. Опять же, это выражение Римвидоса. Да? Вот. Вы отдаете свои биткоины, свое золото, а получаете вместо нее какие-то, можно сказать, даже сравнить с историей, это какие-то стекляшки. Может быть, они будут в будущем ценностями, а может нет. А биткоин вот есть биткоин. Он уже состоялся, это цифровое золото. Вот, вот это вот важно, прям, прям, уяснить, понимаете? Все работает э, биткоином. И э, буквально вчера был вопрос о том, вот э, возможно ли, что компания соскалится. Да, вот эти вот пиратские атаки там, я не знаю, вирусы и все такое. Э, Понимаете, вот эта вот блокчейн технология, блокчейн технология, она уникальна, она уникальна, она сама по себе уже практически застрахована от всех этих атак и все такое. И вы это в будущем будем изучать и все понимать. Но то, что вот, например, Форекс, Форекс да, это вот платежная система, это денежный платеж, а, а, а Мегапро, где работают с Биткоином, там совсем другие технологии. Имеются. Так что вот. Люди, которые в этом еще мало разбираются, все такое. Вот насчет скама, там, насчет вирусов, даже даже не беспокоиться. Ну, ой, меня понесло, так сказать, как и Русте. ну, если дать слово, тоже не остановить. Я, конечно, извиняюсь, если слишком много сказал. Но понимаете, вот прет, прям буквально прет, и я мог бы еще минут 10 отнять у вас времени, но не буду, не буду. Хорошо, благодарю, Нурлан. Сейчас я вот так выбираю немножко людей, кому дать, потому что эту запись потом другим будете показывать. И мы уже... Ну вот я думаю, что сейчас Елена хочет очень сказать. Конечно, Елене всегда есть что сказать. Приветствую коллеги. Uh, приветствую те, кто только присоединились к нам. Я продолжу то, что начал говорить Нурлан, <свят> то, на чем его понесло, потому что на самом деле это основное. Uh, я профессиональный бизнес-тренер uh, в бизнесе с 15 лет, это сейчас 44, как бы уже достаточно большой период. Инвестициями я занимаюсь год, однако именно как бизнесом инвестиционным я решила заняться только с Омега-Про. И как раз-таки вот тема гарантии, мы все с вами люди, понимающие, мы все с вами ищем гарантии и задаем эти вопросы. Только одни знают, где искать, что такое гарантии, другие Понимают, что надо искать гарантии, но не понимают, что будет действительно гарантией, да? Так вот, это не те куча сертификатов и так далее, а это очень важные моменты, которые являются реальным гарантом, да? То есть, я сейчас их коротко отмечу. В принципе, каждый из вас сможет потом в интернете найти, что это обозначает и почему это является гарантией. Первый момент это то, что основатели компании являются людьми, достаточно известными в мире бизнеса, они входят в список Forbes. То есть вы понимаете, да, что люди, которые поставили свое имя на кон достаточно высоко, на пьедестал, я бы сказала, они не будут играться в игрушки и создавать скамовые компании, которые лопнут через какой-то период. Да? То есть они нацелены на продвижение, они нацелены на достаточно серьезные действия, о которых мы видим в презентации и о которых, естественно, они много рассказывать не будут, то, что там на 10 лет запланировано, дабы это никто не увел, так скажем, то, что хотели бы сделать. Второй момент. Компания Омега-Про является официальным институциональным инвестором. То есть это... Найдите потом в интернете более детально, да, что такое квалифицированный институциональный инвестор. То есть коротко, да, так называют... Компании, которые выполняют, выполнили определенную, очень достаточно высокую квалификацию для вложений ценных бумаг. Эти программы есть, чтобы быть квалификационным институциональным инвестором, необходимо выполнить программы, которые есть в США, в Китае, в России. Например, в США это инвесторы, под управлением которых находится более 100 миллионов активов. То есть вы понимаете, да, просто так, вот, ну, какую-то компашку, которая поиграет в трейдеров, не введут. И третий очень важный момент, который для меня является основой, и мы как раз сегодня, я благодарю за нашу коллегу, которая это сегодня озвучила, это регулятор PSA. Это регулируется Великобританией, да, и мне очень радостно, что в Лондоне является тоже одно из направлений нашей компании. Это независимый и самостоятельный орган контроля за деятельностью компаний, которые ведут бизнес, которые ведут инвестиционные какие-то действия. Туда попадают и страховые компании, и инвестиционные, и банки. И очень радостно, что у компании Мега про есть этот э, значок, да? то есть э, как отличить скамовые компании от нескамовых, задайте вот эти два вопроса хотя бы, да, понятно, что э, в списке Forbes могут быть не все учредители, да, тем не менее наш гарант, то есть вот этот регулятор FSA, он как раз-таки и является нашим гарантом того, что наши деньги не уйдут, какому-нибудь там дяде Фиди на постройку дачи, да? это является нашим гарантом. Посмотрите в интернете, почитайте, вы поймете более детально, о чем я сейчас говорю. Вот, и для меня, например, следующий момент – это сам биткоин, потому что я инвестировала в доллары, еще когда было на отметке 9 тысяч долларов, и сейчас, в общем-то, да, я эти инвестиции вывожу и буду переводить сюда, перевожу уже постепенно. Я формирую свой пакет каждый месяц, понемножку добавляя для того, чтобы через энное количество месяцев, я надеюсь, меньше, чем через 16, каждый пакет будет отрабатывать себя и увеличивать мой финансовый поток. И я искала именно компанию, которая будет в биткоинах. Да, это были немножечко другие токены, другая криптовалюта в разных портфелях. Тем не менее, сейчас я соединяю все в один поток, в одну бурную реку и все инвестиции перевожу полностью в биткоин, в омега-про. Поэтому здесь думайте сами, решайте сами, куда стремительно рвется биткоин. Вы это, собственно говоря, видите на каждый день, вы можете это наблюдать, и это не наш показатели – это показатели служб, которые отслеживают да, рост биткоина, который нам это показывают. Думать? Ну, думайте. Только думайте так, чтобы этот биткоин не улетел на 70 тысяч. Вдруг, внезапно, это может произойти в любую минуту практически. Маск да, напишет какой-нибудь твит в своем твиттере и улетит биткоин куда-нибудь далеко и высоко. Есть еще такие вопросы, которые тоже хотела бы озвучить, да, а насколько гарантия того, что он будет подниматься. Посмотрите вот маленький пример. Когда биткоин был в районе 20 тысяч долларов... И компания PayPal, наверное, многие знают, да, эту компанию, может быть, кто-то пользуется. Ей я активно пользуюсь, объявила, что только 10 компаний и только в рамках Штатов, Соединенных Штатов Америки, начнут тестировать использование биткоина в платежной системе PayPal, то есть 20, 10 торговых площадок начнут принимать оплату биткоинами. Биткоин взлетел сразу на 43 тысячи долларов. Сейчас, если вы следите за новостями, если не следите, я очень рекомендую наблюдать за новостями о биткоине. Сейчас компания PayPal уже заявила, что 29 миллионов торговых площадок, в принципе, все торговые площадки, которые пользуются платежной системой PayPal, будут принимать оплату в биткоинах. Как вы думаете, куда он взлетит? Достаточно скоро, уже буквально вот-вот, компания Tesla будет продавать автомобили в биткоинах. Как вы думаете, куда он взлетит? Ставки, ставьте ставки, господа, как говорится, и самое главное, чтобы вы были внутри этого уже. А вот ну нам сейчас весело ставить ставки, да, 100, 200, 500, тысяч, 600 тысяч он будет к концу года, потому что наши деньги, они уже в биткоинах. И они не просто увеличиваются в цене, а они еще и увеличиваются в количестве. Поэтому мы сейчас можем, собственно говоря, спокойно играть в это в хорошем смысле. Вы, которые сейчас на момент принятия решения услышите тех, кто с вами общается, тех, кто вас пригласил, действительно, ну, вот я, например, своих людей приглашаю чистого сердца, и мне не стыдно пригласить в эту компанию, хотя я сетевым бизнесом я никогда не занималась. Я всегда была в традиционном бизнесе, и этот бизнес я для себя называю «партнерский бизнес», потому что только действительно ценных людей, которых я хотела бы видеть партнерами в бизнесе, я приглашаю в этот бизнес. Я не, не, не делаю перепись населения, ну, наверное, может быть, это в принципе каждый, кто занимается этим бизнесом, ведет его именно так. Поэтому, друзья, вот, ну, я поделилась своим uh, видением, почему я с этой компанией. Uh, я думаю, что предыдущие uh, лидеры тоже достаточно сказали. И хочется пожелать вам одного – успейте принять решение и... Какой бы вы его ни приняли, главное его принять. Какое бы оно ни было, оно будет ваше, оно будет правильное на данный момент. А результат вы уже увидите немножко позже. Также, если примете решение, как и мы, инвестировать, отправить свои деньги на работу, то вы будете радоваться своему результату. Если не примете, может быть, будете локси кусать, но это покажет время. Главное для человека всегда принять решение, а дальше уже наблюдать за тем, что будет происходить. Спасибо, Рим. Да, благодарю, Елена. Я даже не ожидал, что наша встреча такая, вот такая сильная получится. Но смотрите, что сейчас делать, если вам понравилось? Что сейчас делать? И что я сделаю? Что я сделаю? Что нужно сейчас делать? Сейчас, минутку. Делюсь экраном. Какие следующие наши шаги? Открываем биткоин-кошелек. Пополняем биткоином. Регистрируемся по ссылке. Попросите человека, кто вам дал посмотреть это видео. Посмотреть, попросите человека, кто вас пригласил на этот Zoom. И если вы посмотрели в YouTube, связывайтесь с человеком, кто дал посмотреть вам YouTube. Покупайте для себя лицензию. Покупайте максимально дорогую, потому что это вы покупаете для себя, слышите. Не для других, а для себя. Покупайте для себя максимум дорогую лицензию. Найдите свои цели, найдите для себя почему вы хотите делать, и когда вы найдете почему, вам будет ясно, что нужно здесь делать. И цель, цель — это очень важно. Найдите для себя свою цель, и вы поймете, что здесь есть инструмент, как приближаться к своей цели, к космической скорости. Сделайте лист семенами список, иначе сказать. Делайте список 100-200. В это модерное время делайте 500 людей список. Приглашайте людей на зум. Такие встречи у нас идут каждый вечер. Каждый вечер приглашайте людей на зум. А также участвуйте в тренингах. У нас каждое утро проходит... Утренняя кофте, оно так называется по московскому времени 11.00, но вы можете с любого региона участвовать, может там рано утром или поздно вечером будет, вы можете участвовать на живой встрече с лидерами этой очень хорошей команды. И, конечно, Следите за своими людьми, это фолло-ап, это значит, у меня не хватает слова, но это что-то, преследуйте своих людей, которым вы рассказали, которых вы позвали на Zoom, которым вы отослали YouTube, позвоните еще раз. Позвоните еще, узнайте, посмотрел, узнайте, понравилось, узнаете, хочет регистрироваться. Преследуйте постоянно. И это у меня, извиняюсь, плохое, плохой перевод на русский язык. Мне не хватает, наверное, верного слова. Очень хороший инструмент. Это есть список, это есть такой план как достигнут карьеры сильвера этот план отпечатайте заполняйте и ваши, ваши спонсоры ваши люди которые вас пригласили вам поможет с этим и мы имеем два такие инструмента и для нас очень очень важно что go gold это «Стань голдом и поедем в Дубай». В этот месяц, это апрель 2021 года, этот месяц самый-самый хороший для этого проекта. А мы знаем, что такой статус кто-то может сделать за одну неделю. Мы знаем, что это возможно, но это нужно активности. Это нужно активности, это нужно перед собой поставить цель. И эту цель достигнуть. Используйте этот инструмент, это все можно у нас скачать в нашем канале, это все есть доступно. Используйте эти инструменты и вам будет очень легко в этом проекте строить организацию. Учитесь, зарабатывайте, покупайте лицензии и зарабатывайте. Это Омега-Про. Когда нужно стартовать, конечно, сегодня. Конечно, сегодня. Увидели, делайте движение, делайте движение, делайте, регистрируйтесь. Вот на этом у нас слайды кончились. И на этом, я думаю, что мы уже встречу ведем к концу. Я сам очень благодарю людей, кто участвовал, и те, которые не получили слово, это не потому, что я не хочу вам дать слово, но потому что у нас время это очень ценное, и время нужно ценить. А в другой раз утреннее кофе, завтра утреннее кофе. Не забудьте, завтра Эдуард Кунц будет нам рисовать как все заполнять, как все делать схематически. И это очень хороший мастер. Он это делает так, что после этого хочется только делать, делать, делать, делать. Завтра 11.00 по Москве, Эдуард Кунс, И, конечно, наша прекрасная команда вместе и новых людей приглашает. Новых людей. Комната способна поддерживать 500 людей. Хорошо, на этом я с вами прощаюсь, и всем спасибо, благодарю за участие. Напоследок можете включить камеры, чтобы напоследок себя увидели и помахали, и другим показали. Вот переслете видео и скажите, конец посмотри, конец посмотри. Я там тебя махаю. Хорошо. Всем пока. Хорошо, камеры, камеры. Махайте, махайте, махайте. Макайте, макайте, макайте, макайте. макайте все, все, камеры включайте. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Вот, скажите, до конца посмотрите. Елена? Все хорошо. Пока.